Ну что, друзья, всем привет, на связи Данечка. Этот ролик обещает быть безумно интересным, и сразу же хочу попросить вас подписаться на мой канал, поставить ролику лайк и написать свой комментарий. А также досмотреть ролик до самого конца, ведь в конце вас ждет мега-конкурс на талисман-крушителя. Но в этом ролике на первой фантайме я захотел не подраться на мистиках, а взорвать множество баз. И одну из баз я взорвал, когда владелец этой базы был в сети. Не хочу спойлерить, но ролик получился безумно интересным. Потратил я около 150 миллионов на взрыв этой базы. Найдя базу, я начал раскапывать месяц, чтобы найти центр этой базы. С этим мне помог игрок Клаффи. Регион был довольно большим, а значит и база должна быть хорошей. Взорвав первый слой обсидиона, я увидел в базе очень много сундуков и один шалкер. Мне показалось это уже хорошим лутом для этой базы. И, кстати, там был изумрудный натерский приват. Сразу же подготавливаем сундуки, чтобы ресы, которые мы выбили с базы, сразу же можно было перенести. Ставим динамит, поджигаем динамит. Динамит успешно взрывает почти все сундуки. Ресурсов вылетело очень много. Мы с Клаффи сразу же начинаем их забирать и переносим в наши сундуки. Все выбитые ресурсы с базы вы можете увидеть прямо на экране, могу сказать только одно, возможно я не окупился, а даже невозможно, а точно, потому что ресурсов тут примерно на, на миллионов пять, потратил я около 15. далее я решаюсь попытать удачу и если владелец спрятал какие-то тайнички в своей базе под базой, но увы ничего я в принципе не нашел. Далее я отправляюсь в ад, чтобы искать нормальные базы. А Клафии ищет базы в обычном мире. Даже не знаю, что говорить, я около 37 минут копался в аду, тратил опыт, ломал кирки и ни одной базы я не нашел. Вообще не понимаю... Где эти базы тогда находятся? Я ничего не нашел, но Клаффи нашел отличную базу. Я сразу же отправляю к нему телепортацию и вижу, что база очень, очень огромная. Эта база оказалась игрока с ником Мистер или Мистор, ну в общем-то не суть. И сначала мы начали бахать вообще не в том месте, где находилась база, но потом наконец-то поняли и увидели всю суть этой базы. Возможно, на первый взгляд, эта база покажется вам смешной. Что же тут такого, обычная коробка из булыжника? Но это была лишь комната зелеварения. В комнате зелеварения я увидел какие-то две двери. Мне было безумно интересно, что же там находится. Я нашел эндроперла в чести и пробрался внутрь. И просто увидел огромную комнату из обсидиана, полностью залитой водой, песок душ, два слоя лавы. И базу уже кто-то пытался зарейдить, но... Получается, у него не получилось. И обратите внимание на чат. Владелец этой базы с ником Мисток, писал в чат: Я сразу же это заметил, выпил зелью Инвиза. Если он все-таки в каком-то случае попадет обратно на свою базу, то я буду не виден на нере. Далее я всеми способами пытался найти уязвимое место в базе, чтобы скинуть туда все тайрблэки. Но я даже представить себе не мог, сколько времени и денег уйдет на это. Запомните мой баланс: 250 миллионов. И в конце ролика он будет в два раза меньше. Покупаю на Ноксоне все нужное для взрыва баз, и приступаю скидывать динамит. Сначала я хотел все засыпать песком. Смысл? Не знаю. Вода вытесняла песок, и я ничего не мог сделать. все таки я закидываю Тайр и сразу же песок на динамит. Прыгаю вниз в базу, и заметил то, что... В принципе, там не было никаких серьезных повреждений. Следом отправляют Айр Блэк в надежде на то, что он исправит ситуацию и база будет повержена. Но, конечно же, нет. Одним динамитом тут не обойтись. Хотя, возможно, какой-нибудь профессиональный анархист смог взорвать эту базу. Но у меня получилось только это. Как вы уже заметили, все попытки взорвать базу были бессмысленны. Мне даже немного не по себе, то что я потратил кучу денег и даже не взорвал сундуки. Но я решаю забраться повыше и начать взорвать в другом месте. Ну друзья, как же без фокусов. У меня и так не получается взорвать эту базу, так тут я вижу Ник, это был владелец этой базы. Я сразу же решаюсь просто жать 30 секунд, чтобы выйти из зоны боя, телепортироваться домой и прийти к нему в топовом инвентаре. Надеюсь в PvP у меня хоть что-то получится. Вернувшись на его базу, только уже в хорошем инвентаре, я тихо пытаюсь подкраться к нему на шефте и убить бафу и зельки и отправляюсь прямо к нему в базу. Но и тут меня ждала неудача. Он закрыл двери и убежал. Я подумал, что вообще ничего не злотаю и только зря трачу время на его и на его базу. Но не тут-то было. все таки этот человек совершил ошибку и пожалел. И просто дал мне свою кирку Крушителя. Спасибо, конечно. Но на базу я потратил около 150 миллионов, а выбил всего лишь кирку Крушителя. Далее я понимаю, что один я эту базу не за Гриферу, потому что мне нужно будет следить за владельцем, так как он будет перетаскивать ресурсы. Поэтому я позвал своего друга Назара, он будет мне нужен для того, чтобы взорвать базу. Ну вот, я его и ломаю как раз. У меня динамит О. горит эфир <Стукрое> как <Слыш> <смех> а чё я кончился? криво упал нет да, без поставил, поставил он... как мы поняли, <Стукрое> Назар криворукий <и> рукожоп <свы> поэтому я все взял в свои руки и начал взорвать один тем временем владелец базы был прямо в базе <свы> я 15. подумал то что он уже успел принести все ресурсы и побежал его убивать, но он быстро от меня ливнул а если хорусом попасть и убить его. И все же каким-то чудесным образом у меня получилось взорвать сундуки в этой базе. И там полностью пусто. Просто ничего не было. Я потратил час своего времени, кучу денег просто в никуда. После взрыва базы мы сразу же отправились на варппвп. И вот что у нас получилось. Назар, ты выпил лавку? Не, не нет, нет, я только бегу. У меня вот учился юргейка есть, кса. Меня все боятся, как обычно. А, нет, не боятся. А, это ты? Все. Давай побайтим, побайтим, типа, типа, типа, давай я тебя проношу, ты падаешь в яму, я за тобой. Это гениально. А, все, мне надо реплей, мне надо поменять на другую. У меня же за границей же бить не могу. А? Ну, Это поменяем. меня проносили да. а я понял почему не проносит у меня сфера минус 2 этих дает минус две брони а где ты в яме? я в яме но... О! Он упал! Двое упали, двое упали ко мне! У... Давай, ко мне беги! не не не не не не не не не двое у меня двое у меня а вот я вижу, я вижу. Ой, Назар. Они а крошек, Вот, Димасика, давай забегаем. За за за за за Димасика, столкни ко мне, пожалуйста. Упал. Это не тот. Так, Вот тут алмазик пришел. Алмазик пришел. Я Незер лишил, чтобы я рыбал. Я алмазнику почти на тем дал. Я алмазнику на тем дал. Хорош. У меня Незер вообще отлетает от меня жестко. Да тварь, кто мне дал эту левку? Он ливает. Они ливнули. Ну, бомжи, я только под фул забафу, кстати ты? А, нет, там кто-то в яме. О! Вьями, веме, ввемей, сталкивай, сталкивай, чел со финка, со сразу на него под. Пиздец. Я не думал, что он прям там. Толкнул. О! Откуда? Э! Вон алмазник выбирается. Ну ч на нас не идут-то не? Шуток, Взял толкруши и сношу. Вот это байт. А вон ты да? Из бахуса. Это зачем? Это не я, это фрикс. А -а -а. Себе да. Так что ты умер. Что а, -а, -а мадак. Надо выбрать цель. Меня сейчас выберут. Не тебя, а меня. Спасибо. Блин, сейчас бы им отраву третью накинуть, я не помню. Я им вообще ничего не проношу. Один ливает. Давай вместе Димасик бить Назар Назад Димасика проношу. А это с чем? Дань, дань, дань, дань, дань, дань. Что? Хелп. Ч? Хелп не говорю. Зачем? Да меня и меня проносят. Ладно. Я без нормальных пищи, Не, у меня конечно запят тесть, но мне меча нормального убил. О! Алмази какой-то. На! На! Ша! Ша! Ша! Я его обратно скину. Дай... А мы сейчас отключимся. Дай... А, -а лампишка, гагайте, лампишка. Здесь хватит, по я понял. Траппер! Траппер! Ну айс, разбился. Не, это за это за 4 э, элик, элик. У меня да, меч крутой. Я выкинул перку. А меч. Дай меч, дай меч, кстати. Ливай. Левай, ливай, ливай. Напрки ли. Наперки ливни. А, меч, кстати, мне меч фигня у него. Или он просто еще одного выкинул. Ч? Назар! Тебя убили чистый кристал. Это ты, был. Нет, нет, нет. На меч. Кстати, он прикольный. Только. Забрал мне? Да, да, да. Назар! Это, да это не я, вот я стою! А как а как он издыхает? инвизник он умер. Ты отходи лучше от этого места, пошли туда. Кто тебе сейчас мне кто-нибудь то да в бабку. Взрывают! Я понимаю. Смешно. <свечный> <свечный> все, буду возле мистика. Возле мистика что нельзя это. А что там за броня? А говно, за четверка что, на миссию придет кто нибудь вообще? Не локалов. Их двое. Ты Всё, отлагал? Нет, лагал. А -а -а на ролике это прикольный момент я такой вижу бля не не бомжи у тебя опять залагало ты лагаешь весь не не не не мне все нормально из ориенталку кинул на всех а я тебя пью. а ты со сферой нет а ты с обычным потом мисик мисик мисик мисик мисик мисик лутаем и потом бьем лохов Сфера, сфера, сфера, сфера. Все, давай этих бить, этих бить. Голых головы бить. -го. Не, каких голых, -го? бием админок. Ой, это админок. А, ну ладно, бегает. Вот учес, незар, незар, незар, незар, незар. Незар, а, нет, потом. Затем... А, он убегает. Уго, спасибо, кто это сделал. Просто подтолкнул меня, это ты? Нет. -нет. Дропнул, дропнул. В принципе не я очень много ресурсов подобрал а Я сейчас в... уже умру все умер я бегу где ты на каких ты кордов я ровно на месте я тебя вижу я тебя вижу иди ко мне ты умер да? Это ты сталик? А -а -а. Я тебя вижу, тебя вдвоем глюжу. Тебя убили! Прямо как только я пришел, тебя убили. Mm -hmm. О, бля, бля. Я отомщу. Я убил его, я убил его, я убил его, я убил его! Меч круши, меч круши, меч круши, меч круши. Блин, нет, нехорош, мне все ресы забрали. Да не переживай, у тебя там все равно бег А у меня там, блин, нарезал на лем 30 было, у меня. Больше привод был без. А. Дальше случилась одна очень смешная ситуация да, с нормально. Ноли. Он рассыпался в КД и даже этого не понял сначала. На тебе, чё ты? Я? В смысле, я дурак? Серьезно? Нет, у меня сейчас просто майн завис и все. Вот я завязал эту, вот я чего с Серьезно? Серьезно, у меня удаленный хоз принудительно... кайф. Да нет, у меня никогда такого не было. Сколько не хотят по мистике? Если ты досмотрел до этого момента, то ты просто красавчик. И условия конкурса на Талисман Крушителя очень простые. Первое, вам обязательно нужно подписаться на мой канал. Второе, обязательно поставить ролику лайк. И третье, написать в комментарии свой ник и ключевое слово горем, если вы... Досмотрели, но не написали и не выполнили хотя бы одно условие, то вы в конкурсе на Талисман Крушителя не участвуете. Итоги конкурса на Талисман будут на 9500 подписчиков. Всем желаю удачи. Спасибо огромное, кто досмотрел этот ролик. Всем пока. До скорых встреч.